Всем привет! Зашли во Львове кофе попить. Копальня Кавы называется, кафешка. Идем как в шахте, в касках. Тут все так своеобразно, тематически. Вагонетка стоит. Необычно, мне нравится. Сейчас закажем самый интересный и необычный кофе. <рых> <рых> <рых> <рых> <рых> Ты не побрился, так <рых> сейчас. <рых> Oh, man.